или упасть на благодатную почву. Так говорят о словах и идеях, которые находят отклик в сердцах многих людей или реализуются в какое-то конкретное дело. Чтобы было понятно, приведу из литературных произведений предложения. Вот, например, у Ларисы Райт в ее повести «Исповедь Старого дома». Литературное зерно, как и любое другое сильное оружие, Должно упасть на благодатную почву, для того, чтобы ростки превратились в добрую пшеницу. Или, например, у Эмилии Бранте «Грозовой перевал» мы читаем. Она постаралась поднять самомнение девочки шикарными нарядами и листью. И эти семена упали на благодатную почву. Откуда же взялось такое крылатое выражение? А... Пришло оно в русский язык из Нового Завета, из Евангелия, из притчи о сеятеле, которую Господь однажды рассказал при большом количестве народа, где присутствовали ученики Его, и фарисеи, люди, которые пришли послушать Слово Божие, чтобы получить пользу. А были и те, которые пришли просто послушать Господа из праздного любопытства. Это была самая первая притча, которую рассказал Господь народу. Произошло это в Капернауме на Галилейском море. Господь, чтобы его слышно было, вошел в лодку и оттуда говорил с народом. И рассказал он им притчу о сеятеле. Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял,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 «Жизни галилеян». Это то, как в не сели, пшеницу, просто ячмень. То есть галилея – это сельскохозяйственная страна. И вот эта ситуация была самая обычная. Но ну, люди не поняли тогда, даже ученики не поняли, зачем он рассказал этот рассказ. После того, как народ разошелся, они подошли и спросили его о значении этого рассказа. И тогда Господь Сам лично объясняет, что же Он хотел сказать этой притче. Напомню вам, что притча – это рассказ, где на примере простых житейских ситуаций, жизненных событий объясняются высокие и духовные истины. Таким образом, здесь, на примере житейской ситуации, Господь рассказывает, как Слово Божие проникает в сердца людей. Потому что в этой притче сеятель это сам Господь или те, кто проповедует Слово Божие. Например, апостолы. Семя – это само евангельское учение, а почва – это сердца людей. И вот сам Господь объясняет эту притчу своим ученикам. Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но в которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. То есть о чем же здесь говорит Господь? Здесь Господь говорит о людях, которые не имеют какой-то высокой цели в жизни. Живут своими материальными потребностями. Им важно вкусно поесть, сладко поспать, красиво одеться. Или получить развлечения в жизни, получить, так сказать, впечатления. Их жизнь похожа на дорогу. Ведь мы знаем, что по широкой дороге идут разные люди, разных званий, состояний. Едут телеги, кареты, идет скот. То есть их жизнь похожа на калейдоскоп разных событий, которые они поверхностно воспринимают, не задумываясь о них. Просто живут и живут. Такие люди, возможно, услышат Слово Божие, возьмут почитать Евангелие или услышат его в церкви, но оно не воспринимается ими глубоко. Евангелие для них воспринимается просто как какая-то необычная книга. И к таким людям приступает лукавый, то есть сеет в их сердца страсти, увеличивает их тягу, к удовольствию, и, в общем-то, Слово Божие, посеянное, семи не оставляет следа. Дальше Господь говорит. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Здесь Господь говорит о людях, которые... С радостью слышат Божие Слово, ходят в храм, умиляются великолепию божественной литургии, готовы любить всех. Но когда наступают скорби, то есть когда приступают к сердцу искушения, то есть нужно бороться с грехами или исповедать свою веру. Например, в коллективе, где находятся неверующие люди и подвергают евангельское учение насмешкам. То есть... Наступает время, когда начинающему христианину предстает отстоять свою веру. И тут эти люди отступают, им не хочется выходить из зоны комфорта. Они и рады бы воспринимать евангельское учение, исследовать ему, но только чтобы не было каких-то дополнительных трудностей. Трудностей такие люди пугаются и отходят от слова Божьего. Вот про них Господь и говорит, что слово упало на каменистом. Земле. То есть сердца таких людей подобно камню. Далее Господь говорит. Потом, он посеянное в тернии означает слышащее слово, но в которых заботой века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает плода. А здесь... Идет речь о людях, которые слышат Слово Божие, готовы его принять. Ну, житейские заботы, наслаждения, какие-то развлечения, суета жизненная сводят евангельское учение на второй план. То есть такие люди на первое место ставят свои житейские заботы, отводя, допустим, посещению храм, службы, богослужению второстепенное значение. И таким образом посеянное в их сердцах Слово Божие, тоже не приносит своего плода, заглушается житейской суетой. А посеянное на доброй земле, продолжает Господь, означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Вот здесь как раз Господь и говорит о доброй почве. Это такие люди, которые слышат Слово Божье внимательно к Нему относятся и стараются в своей жизни следует, следовать тем западам, о которых говорит Господь. Каяться в грехах, внимательно читать Евангелие, посещать храм, творить дела милосердия. И тогда те, кто слышит Евангельское Слово, приносят духовный плод. Каждый по своим силам. Вот Господь обращает внимание, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. То есть каждый по духовным своим дарованиям приносит плоды по силе. И Господь обращает внимание на то, что вот так и надо. слушать евангельское учение, исполнять его, и стараться так, чтобы наши сердца были вот именно той самой благодатной почвой. Может возникать у современного читателя вопрос в этой притче. А зачем же сеятель выходит и сеет семя куда попало? Ну, то сейчас как мы засеваем землю? Мы в вашем поле трактором делаем грядки. И потом уже в конкретное благодатное место сеем семена. В сельском хозяйстве Древней Палестины... Было немножко иначе. Выходил сеятель с сумкой за плечом и сеял семена обильно, куда попало. А потом поле вспахивалось. И, конечно же, часть семян могли угодить в бурьян или попасть на камень, а часть попасть в землю. Но здесь еще есть еще духовный подтекст. Господь не жалеет своего слова, своего благодатного учения для всех, но подчеркивает, что... Восприятие этого слова бывает по-разному. все зависит от сердца. И призывает всех нас подготавливать сердца к восприятию Слова Божия, относиться к восприятию евангельского учения со вниманием. А в литературу, да, в наш язык пришло выражение из этой притчи «упасть на благодатную почву». То есть, еще раз говорю, значит, найти каких-то последователей и наши слова, идеи найти реализацию слов идей в какое-то конкретное дело. Но главное, это, конечно, духовный смысл притчи. Так вот, давайте, братья и сестры, будем стараться, чтобы наши сердца были вот той самой доброй почвой, которая усвоит евангельское слово, семя евангельского учения, и в делах милосердия, в. Следование заповедям Христа принесет максимально добрый плод. Хранил вас всех Господь.